всем привет меня зовут марат это компания фундамент спб сегодня мы решили снять для вас видео про отделку фасадов в частности про облицовочный кирпич в целом существует множество технологий по облицовке фасадов это может быть мокрый фасад кирпич вент-фасад различные деревянные конструкции в этом видео мы расскажем плюсы и минусы других тех... технологий по сравнению с облицовочным кирпичом расскажем фишки которые позволят сделать ваш фасад качественным красивым и не допустить ошибки которые мы допускали ранее также в этом видео мы покажем вам два Два объекта первый, где работы по облицовке только начинаются, расскажем, на что следует обратить внимание перед началом работ, чтобы не допустить ошибки. Второй объект – это объект полностью с завершенными работами по облицовке фасадов. Расскажем, на что следует обращать внимание при приемке работ. Поехали. Для чего же люди делают облицовку фасадов в своих домов? Я выделяю для этого две основных задачи. Первая – это защита стеновых конструкций от какого-либо разрушения. Ну, Допустим, на улице постоянно идет снег, дождь, дует ветер, газобетон при постоянном увлажнении и замерзании будет со временем разрушаться, потому что у него есть определенный критерий по циклам замерзания и оттаивания. Если его превысить, он будет разрушаться. Также существуют критерии оценки, позволяющие понять, хорошая технология по фасаду или нет. Первый критерий это срок службы. Есть технологии, которые служат относительно немного. Допустим, декоративная штукатурка, заявленный срок службы 15-20 лет. В целом, обслуживать ее надо уже начинать через 5-10 лет, потому что появляются микротрещины. Есть технологии по э, различным навесным э, фасадам, это может быть керамогранит, может быть какая-то доска или металл. У них срок службы зависит больше от внутреннего слоя утепления или от каркаса, на который навешена конструкция, но у них уже срок службы чуть-чуть больше, это в районе 30-40 лет. Есть технология, которая служит дольше всех, это облицовочный кирпич, это такая вот более Вечная технология, по моему мнению Она не подвержена каким-то разрушениям со временем. Ее не надо красить, она не трескается Если правильно выполнена и срок службы именно кирпичной облицовки При правильной эксплуатации дома он может быть больше 100 лет Поэтому по этому критерию кирпич в качестве отделки фасадов выигрывает Второй критерий по стоимости – это цена. Здесь кирпич находится посерединке между вент-фасадом и штукатуркой. Штукатурка – это более бюджетный вариант отделки фасадов где-то в районе 5000 Весь пирог стоит совместно с утеплителем. Кирпич у нас где-то в районе 7-8 тысяч очень сильно зависит все именно от финального материала который будет применяться я имею в виду кирпич вентфасады там в паре с керамогранитом и деревом уже в районе 10 11 или 12 тысяч тоже зависит от керамогранита или от материалов которые будут применяться на фасаде ну то есть кирпич здесь находится посерединке поэтому тем для кого бюджет важен следует обращать внимание на кирпич Третье, что отличает кирпич от других материалов, это необходимость обслуживания, то есть никто не любит после завершения строительства возвращаться обратно к каким-то строительным работам, вот надоело стройка, все, пора жить в доме, уже наслаждаться тем, на что ты потратил время и деньги. Есть материалы, которые требуют регулярного обновления, допустим, деревянный фасад необходимо каждые 3-5 лет освежать, потому что выгорает краска или масло, которое нанесено на фасад, декоративная штукатурка тоже со временем теряет ну, насыщенность цветов возникает миг трещины их надо регулярно обновлять освежать кирпичи если опять же подобран правильно он со временем свой цвет не меняет он сохраняет тот внешний вид который вы изначально заложили ну то есть это материал который требует минимум обслуживания после завершения именно строительных работ Помимо этого, есть там технологии навесных, вентилируемых фасадов, есть керамогранит, это, по сути, камень. У него свойства по так сказать, обновлению такие же, как у кирпича, его не надо, по сути, обслуживать. Но есть технологии, которые там дерево э, в качестве навесных фасадов, покрытое маслом, их надо будет обслуживать со временем. К этому надо быть готовым. То есть, когда вы выбираете фасад, обращайте внимание на то, когда и сколько раз необходимо будет возвращаться к обновлению тех решений, которые вы применяете. На что следует обращать внимание при начале работ по облицовке? Первое это отлив, то есть в разных конструкциях применяются разные технологии. Здесь у нас применяется бетонный отлив, он нужен для того, чтобы когда у вас будет вода стекать по фасаду, она будет стекать в любом случае, когда будет идти косой дождь, чтобы она не впитывалась у вас в стены или не проникала под несущие стены, что часто бывает необходимо э, подготавливать основания в качестве отлива. Может быть бетонный, может быть какой-то металлический отлив, может быть снизу узел стыковаться при помощи какой-то плитки и в целом выпирания цокольной части относительно фасадов не будет, но думайте о том, как у вас будет организован водоотвод с тела стены. Если этого не сделать, вода потом будет проникать под дом, под фундамент. Это будет негативно сказываться на дальнейшей эксплуатации. Второй момент, на который следует обращать внимание, это четверти. Это примыкание к конным и дверным проемам. Если у вас планируется монтаж окна в облицовку, вам следует учитывать, что окно ставится изнутри. Вот, допустим, доска это окно, и она должна упираться в кирпич, и у вас здесь формируется лицевая поверхность. После определения с четвертями решается вопрос исключения маленьких кусочков из общей кладки все наверняка видели кирпичный фасад и когда кирпичи все расположены симметрично создается общий красивый рисунок если где-то по центру вставлены маленькие камушки это сразу бросается в глаза и сильно удешевляет ну или ухудшает внешний вид конструкции возведенной, да? И для того, чтобы избежать этого эффекта, необходимо на сухую разложить первый ряд, понять, где у нас не стыкуются кирпичи, возникают маленькие кусочки. В каждом доме они есть, э -э раскрою вам секрет. Да? Но важно их расположить в тех местах, в которых они не будут бросаться в глаза, допустим, под оконными или дверными проемами. момент это перемычки перед началом вкладки можно выбрать стиль перемычек который вам нравится они могут быть выдвинуты или в плоскости стены они могут быть выполнены как скрытого так и открытого выполнения я рекомендую применять всем скрытые перемычки, системы BAUT или альтернативных каких-то производителей. Это позволяет создать вот именно окно, такое камни, избежать возникновения какой-то ржавчины в будущем в случае, если вы применяете уголок для облицовки. В целом сейчас есть технологии, позволяющие сделать кирпич либо вертикально, либо горизонтально в оконном проеме утопленный или выдвинутый, интегрированная вкладку. Ну, то есть вопрос реально перемычки вкладки, он достаточно объемный. Если вы решите погрузиться в этот вопрос, поймете, что как выглядит перемычка над окном, это формирует, наверное, процентов 30 от общего вида здания. Следующий момент позволяет избежать возникновения трещин на фасаде. А для того, чтобы исключить возникновение каких-то разрушений, необходимо армировать конструкцию. Для этого мы применяем два вида арматуры. Первая это стальная и композитная. В качестве основного арматурного прута мы укладываем композитную арматуру потому что она со временем не ржавеет и на фасаде меньше риски возникновения каких-то там рыжих пятен для устройства углов а их фасаде в любом случае, будет много. Применяется уже стальная арматура, потому что ее можно согнуть. Также на кирпичные фасады сильно воздействует ветровая нагрузка. И за счет того, что у них маленькая площадь опоры, они очень неустойчивы. Они могут двигаться вперед-назад. И для того, чтобы избежать какого-то обрушения или разрушения, необходимо привязывать стену из облицовки к несущей стене. Для этого необходимо применять правильное крепление. Мы применяем вот такие гибкие связи. Голены абсолютно композитные. Опять же, те, кто применяет арматуру, могут в перспективе вызвать возникновение ржавых пятен на фасаде, что сильно ухудшит внешний вид. И для того, чтобы избежать этого явления, необходимо применять вот такие правильные вещи. В большинстве домов с облицовкой кирпичом применяется вензазор. Рассказывать о том, где он необходим или не нужен, я сейчас не буду. Расскажу, как правильно его делать. Для того, чтобы воздух в нем правильно циркулировал, выводил влагу, которая выделяется на поверхности стены, и тем более, если есть утеплитель, это очень важно, необходимо правильно применять вентзазор. Вентзазор – это зазор между кирпичом, облицовки и несущей стеной здесь можно увидеть, он составляет примерно 2-3 сантиметра и необходимо правильно располагать отверстие, через которое воздух будет подсасываться, мы для этого применяем вот такие вент-коробочки они интегрируются между швами вкладки внешне э, очень это эстетично будет выглядеть в перспективе, то есть здесь будет везде раствор, здесь будет такая маленькая решеточка она применяется для того чтобы избежать проникновение каких-то насекомых вглубь фасада, то есть если оставить просто зазор вот такой, без специальной решетки, могут залететь туда пчелы, осы, которые сделают там в перспективе у улей и будет это очень плохо а, для будущей жизни в этом доме. И для того, чтобы это избежать, применяется вент-коробочки. Также я видел фасады, где строители просто забыли сделать вент-зазоры вот эти, и там накапливаются со временем конденсат выделяется влага и стена начинает разрушаться сейчас рассказали вещи которые следует учитывать перед началом облицовки вашего будущего дома а сейчас мы поедем на объект где фасад уже завершен, покажем конкретные детали как они получаются после применения тех советов которые я вам сейчас рассказывал поехали Мы приехали на объект, на котором облицовку мы делали год назад. С тех пор заказчик уже установил окна и двери в этот дом. Выполнены все элементы по водосточной системе, которые делаются зачастую после устройства облицовки фасадов. И демонтированы леса, и наведен такой общий порядок. В таком виде зачастую применяют, принимают работы по облицовке дома. Как это делается? Можно посмотреть на фасад, увидеть, что рисунок кладки достаточно симметричен, швы находятся синхронно друг относительно друга, горизонтальные швы вытянуты в одну линию есть шаг по вертикальным швам и нет каких-то элементов которые ярко бросаются в глаза каких-то отдельных пятен в кирпичной кладке если вот глядя на фасад вы не видите таких элементов значит в целом все сделано достаточно хорошо можно обратить внимание на устройство примыканий к окнам и перемычкам можно увидеть скрытые перемычки мы сейчас стояли здесь смотрели вокруг как сделаны перемычки на домах кто-то делает на уголке, кто-то делает вот такого рода скрытые перемычки. По-моему, это гораздо лучше. Это хорошо выделяет конкретно оконный проем и придает вот ну, такой эффекта вот этой общей композиции. Пойдем ближе, посмотрим, как выполнены примыкания и все элементы, о которых мы говорили в предыдущем видео. Значит, сейчас мы подошли к обрамлению окон. Первое, о чем я говорил в том видео, это примыкание к окнам или формирование четвертей. Можно увидеть, что весь кирпич подходит ровно. На стене нет никаких микро вставочек которые портят рисунок. Примыкание к окну здесь сделано в целый кирпич. В целом, при выборе глубины монтажа окна, делается выбор либо на половинку кирпича, либо на целый. Тут уже как хочет заказчик и в целом как... Выбраны архитектурные решения. Перемычки. Здесь выполнена скрытая перемычка. Можно посмотреть, что здесь мы видим только лицевые поверхности кирпича. Никаких железок, никаких арматур здесь нет. Бывает в архитектурном стиле выполнен оклад окна. Тоже выглядит достаточно интересно. Здесь такого нет. Здесь просто кирпич, который уже Втыкается окно, куда ни посмотрим, мы видим красивый лицевой слой кирпича, который приходит в окно, выглядит очень хорошо, это не надо обслуживать, это не будет разрушаться со временем. Вент коробочки, о которых я говорил в том видео, значит, можно увидеть, вот они, интегрированные вкладку, их практически не видно, то есть они по цвету, как наш раствор, через них у нас вентилируется весь фасад и уже выходит в подкровельное пространство, есть определенные правила размещения этих вент-коробочек, здесь они выполнены, фасад хорошо дышит и работает. Сейчас рассказала о базовых таких понятиях, которые позволяют сделать ваш фасад очень красивый, есть колонны, есть тоже определенные правила соблюдения рисунков на колоннах, об этом сейчас не буду а, уделять этому много внимания. Сейчас постоял, огляделся вокруг, у нас вокруг три кирпичных дома, и на каждом доме есть нюансы. Смотрите, первый дом, посмотрите на перемычки, выполнен уголок, со временем он будет ржаветь и подтекать. Посмотрите на фасад вот этого коричневого дома. Видите белые пятна? Ими будет очень сложно бороться, их не вымыть, какие-то соли, химии, постоянно это боль. В этом видео я вкратце рассказал, что мы знаем про облицовку фасадов. Рассказал про какие-то элементы, которые обязательно следует учитывать перед началом работ, чтобы получить красивый, качественный результат. Кому было интересно, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Если у вас остались вопросы, напишите нам в комментарии, мы дадим на ваши вопросы-ответы, а может быть и снимем видео, если эти вопросы наберут высокую популярность. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!